В предыдущей части повествования мы вкратце упомянули о главных событиях в Империуме 42-го Тысячелетия. Узнали, где и как в случае с пробуждением Льва Эль Джонсона, чем закончилась первая встреча примарха с группами падших и лояльных нынешней власти Империума космодесантниками из бывшего легиона Темных Ангелов. Повествование закончилось на передаче с Сайфером Меча считали он. Что привело к возмущениям в Варпе и обнаружению льва и его вновь обретенных сыновей лоялистами и хаоситами. Позвольте напомнить вам, уважаемые участники аудиториума, что Леональд Джонсон не помнит, как меч верности в реальном мире попал к нему в руки. Есть лишь видение золотой латницы, вынавивающей из позера? Итак. После того, как Сайфер вернул меч и щит льву, на поверхность планеты тут же переместилось воинство Ковчега Хаоса, где находились Абадон и Ваштор. Демоны, еретики Астардес и прочие требья Хаоса атаковали падших. Множество воинов отдали жизни, защищая примарха. В это же время на орбиту планеты прибыла скала, мобильная космическая крепость Темных Ангелов некогда бывшая частью Родины Темных Ангелов Калибан, разрушенный во времена Темных Событий Ереси Хоруса и Раскола Легиона Темных Ангелов. Находящиеся на борту Скалы Темные Ангелы узнали своего примаха, но не могли понять мотивы Льва, сражающегося среди так ненавистных им падших, предателей идеалов Легиона и Империума в целом. Сначала темные Ангелы со Скалы решили атаковать своих бывших собратьев с орбиты. Даже несмотря на то, что внизу был их генетический отец. Тем временем на орбите появился флот регента Империума Михилус Данте с космодесантниками из Кровавых Ангел. После чего начинается атака на Ковчеги Хаос. Основные же силы темных Ангелов со Скалы приходят такие на помощь Льву на поверхность, телепортируясь к нему вместе с членами внутреннего круга во голове с Азраилом. В это время Эль Джонсон был окружен огромным количеством демонов, и Азраил и Сайфер решили все-таки действовать сообща и прорваться к окруженному демонами и ретиками примарков. Лев сражался яростно, но в пылу битвы пропустил такие удар черного клинка Ангрона, Однако в последний момент Сайфер закрыл льва своим телом, но поплатился за это почти смертельной раной. Но это дало льву драгоценные секунды. И здесь сделал небольшое отступление. Для любого примарха даже секунда времени достаточно для изменения всей тактики боя. Ведь даже Астардес с трудом различают своими улучшенными глазами Выпады, которые делают примархи, сражающиеся друг с другом. И так возвращаемся к повествованию. Сайфер при смерти, но жертва его позволила Льву пронзить Андрона своим клинком и изгнать того обратно в ад. В этот момент на поле боя появился сам Аштор, который превратил трупы всех погибших на поле брани воинов в полумеханических безумных киборгов которые повысили градус жары битвы, нападая на всех без разбора. А Ваштор тем временем устремился к льву, дабы отобрать меч его. Являющийся этот меч последней частью того самого серебряного ключа, который открывает путь к загадочному оружию колоссальной мощи. Здесь вновь сделаю его оговорку, потому что из-за отсутствия у меня оригинальной, оригинальной книги осталось... Непонятным следующим. То ли первоначальный меч, который постоянно носил с собой Сайфи, является частью Серебряного Ключа, то ли новый меч, фигурирующий ранее в видениях Льва перед Пробуждением, которому ныне сражается с Энгроном всей этой хаосисконичности. Ну ничего, уверен, скоро мы это узнаем. И я обязательно вам об этом расскажу. Итак, к снова. Со всеми частями серебряного ключа Ваш готовится к отбытию. И уже похоже, что ничто его не может остановить на пути к заветному оружию, ему нет равных. Но тут вновь любимая ГВ-Рояль из кустов, в роли которой выступает недавно вернувшийся в БЭК. Космогнов. А точнее, арда этих космогнов. Скваты 40К. Они же родичи, они же вот они же создания людей из золотого века технологий. Клоны под предводительствами суперкомпьютеров с искусственным интеллектом на борту. Обездвижив, удивление, ковчег Ваштора, лиги вотана, корабли Лиги она просто забирают темного башка, парализованного на его темном кочеге, с его скарбом и тарантасом в неизвестные дали. Очень надеюсь, что у Лейвотана достаточно силушки, дабы скрутить засранца и отобрать у того теперь уже полностью собранный серебряный ключ. Параллельно Лев и обе части его легиона совместно и относительно легко разбивают такие армию демонов и отступников на поверхности, вынуждая тех Ретироваться. В то время как Данте на орбите забарывает Абадона в космосе, отрубая... О да, да! Данте отрубает Абадону руку с демоническим мечом Драхниена. Кой Драхниен пытается искусить Данте, сподвигнуть благородного кровавого ангела, взять в руки физическую форму демона, первого брата убийства на земле. Но косм... космодесантник Данте обладает железной волей и не поддастся на темное искушение. Мы знаем, что все, кто до этого брали в руки Таркниен, лишались своей души, которая поглощалась этим очень могущественным демоном. И только лишь Абадон все эти тысячи лет легко мог управляться всем невыразимым оружием, которое на самом деле является воплощением того самого демона драчниен на интересно вместе с культябкой бадона или отдельно исчезает в последующие моменты меч когда данте отказался поддаться искушению и взять его в руки в заключение нынешней части этого повествования у лояльных сил появляется время на поговорить в более-менее адекватном смысле. Данте предлагает Льву взять титул регента Империума и но Лев отказывается. Вместо этого принимает решение вновь возглавить всех разом Темных Ангелов, которых он вновь сделает единой силой. Темные Ангелы Имперцы напоминают Льву о Лютере и предателях, о всех произошедших событиях, начиная от Ереси Хоруса до сих дней. Кем являются падшие и что с ними нужно сделать? А также просят отца немедленно уничтожить, по их мнению, отступников. На что лев делает следующее. Пресекает их устремление, прощает приседнувших ему падших, создавая из бывших побиваемых новый орден. Прощен. Не добавится больше черных жемчужин на ожерелье магистра внутреннего круга Азраила, где каждая жемчужина – это символ одного плененного, раскаившегося и далее казненного падшего ангела И о кровавых ангелах. Данте рассказывает Льву о живом и здравствующем Жилимане, на что Лев очень натурально делает удивленное лицо, но при этом Сайфер ведь рассказал ранее Льву о Желлимане и его похождениях. Хм, все тайно и слажено у Темных Ангелов, как всегда. Почти как у Альф, Но не Гидродомбитис. Теперь же, после этого всего, Льву самому предстоит офигеть от информации о том, во что превратился Империум, пока примархи отсутствовали вертикали власти Царства Человеческого. Также Владыка Первого будет Обучен теми самыми коротышками, смотрящими во тьме карликами. Искусству управления своими новыми способностями. И отыщет ответа на многие вопросы. Относительно водонов, спасших аховое положение дел. Относительно тиранидов, Абадона, Кадии и всего-всего остального. Куда же в первую очередь отправится ли он? На терру к отцу? К брату Рабауту Желеману? или сразу же на поиске главгада Лютера. Время опять-таки покажет. По подтвержденной информации, мы все узнаем продолжение Си-Арки до конца лета этого года. И в завершении, всем большое спасибо за просмотр моего ролика. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на мой канал, делитесь этими следующими видео с друзьями, ну и конечно же, за заходите обязательно на мою страничку в тележке. Там вольница, в которой вы найдете инфу Хорошую музыку, отличный юмор. И не только. С вами, как всегда, был Милрайзинг И до скорого, дамы и господа. Всем варханья.